Всего есть 7 способов, как предприниматель опередить любого руководителя компании. И первым из них будет связаться с самим руководителем. Довольно просто, только где раздобыть его телефон. Достаточно просто подойти к его секретарю.